Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет о бугенвилле. Я хочу показать свою коллекцию. Она у меня состоит из 33 сортов. И немножко вам покажу, расскажу об уходе за этим растением. И вообще покажу прививки, которые я делала. Покажу бансаи, какие у меня есть, растут. То есть все-все-все о бугенвилле. Видео будет подробным. Я пройдусь по сортам, покажу вам каждый сорт. Они у меня в основном уже цветущие, как вы видите, но пока не все. Но думаю, за лето, до конца лета они у меня зацветут все. Ну, начнем с сорта Вера де Пурпур. Она, конечно, красотка очень хорошая цветунья она просто знаете вот она у меня недавно отцвела у нее пышное цветение было и вот я даже не успела ее обрезать как она уже начала цвести заново и причем знаете я заметила я не замечала такого раньше вот у нее на иголках у нее такие шипы очень такие большие и вот посмотрите из шипов полезли бутоны опять цветные прицветники это вообще что-то видимо ей вообще очень хорошо для бугенвилле самое главное солнце вот поэтому она видимо и решила порадовать меня еще раз цветением у меня в коллекции есть три сорта веры то есть у меня есть вера white она у меня тоже, но она уже собирается отцветать вот такая вот красоточка она прям, я говорю, очень хорошая цветунья. И у меня молодой черенок, еще есть вера Pink. Вот видите, вот начинает прям зацветать. То есть она будет такая розовая. И вот у нее два, вот здесь отводочка, да, вот вы видите. И вот полностью все в бутонах. Мне очень нравится этот сорт Бугенвилии. У него прям, знаете, шапочное цветение, прям шапочное, вот как вы видите. Это сорт у меня Мисс Универс. Посмотрите, какие крупные прицветники. Она зацветает белым, и потом, когда есть солнце, да, допустим, много, у нее начинает розоветь, то есть на одной ветке, видите, как бы с розовым сейчас будут. Очень красиво конечно смотрится и такой цвет белый, ну вообще прям прелесть. Шоу кап мульти, вот он у меня после обрезки долго-долго сидел в одной паре и вот сейчас у него начинается вот прям знаете сразу начинает выдавать цветные предцветники, вот видите веточки все-все-все в бутонах, то есть когда зацветет я обязательно сниму видео, покажу. Сорт Asus Gold. Вот такой вот он получается. Такие нежные какие-то, знаете, персикового цвета у нее прицветники а в середине вот такой вот как бы желтые. И еще появляются какие-то вот такие яркие еще цветочки. Нежно очень смотрится. Лила Рос, вот варигатная. Очень миленько смотрится. Она у меня отцвела, кстати. Она очень красиво цветет. У нее прям с таким, как перламутром такие какие-то розовые, какие-то лососевого цвета цветочки. Ну прям красиво очень. Эффектно смотрится на листьях вот таких варигатных, да, и такие еще цветы. И у нее еще предцветники очень крупные. Она вот сейчас не цветет, к сожалению. Но у меня есть, я ставлю фотографии, посмотрим. Лиларос это вот варигаточка, она, говорю, уже не, еще пока не цветет, то есть она цвела. А это рядом, здесь вот запутался в ней дабл Pink. это у меня череночек, вот так вот цветет. И тоже, знаете, от освещения очень много зависит, если солнца много, она, знаете, я сейчас покажу, другая дабл Pink, она вообще другим цветет, сейчас пойдемте. Вот видите, какая разница, вообще прям насыщенный такой цвет. Хотя из одного кустика там есть бледно-розовый, а есть ярко-розовый. А в принципе это растение одно и то же. Вот просто захотелось ему так ярко зацвести. Сразу прошу прощения за качество звука. У нас просто на улице ветер. Ветер порыст, поэтому шумы. А это вот у меня зацвела красавица Дабл Ред. Я так долго ждала ее цветения. И вот наконец-то я дождалась. Очень красиво смотрится. У нее прям веточки вот эти даже красные. Красотка. Но она молодая еще. И вот у меня из дорогих сортов зацвела ротана райбов. Она, конечно, очень отличается, даже и листвой. Вот у нее листья очень такие интересные. Каким-то серым, знаете. И очень изящные предцветники. Они, видите, как бабочки. Прям вот они другие. И вот она, прям, знаете, у нее очень хорошее цветение началось. У нее, посмотрите, такие ветки. И они вот прям все-все-все в цвету. То есть вот, видите. И вот зацвела Orange Yellow Butterfly. Это тоже из дорогих, редких сортов. Посмотрите, какие прекрасные у нее предцветники. Очень красивые. Они, знаете, такие прям вот нереально нежные. И такой цвет, конечно, очень красиво смотрится. И тоже листва, она идет как серым таким напылением. Видите, как серебром таким покрыта. С какой-то патиной даже, знаете, можно сказать. Ну, она тоже идет варигатная, но вот такая красотка. И вот у меня еще из дорогих сортов есть Red Tiger. То есть это вот такие вот, у нее видите, листья, расцветочка такая интересная варигатная, и он цветет красными, прям такими, знаете, но они не махровые, просто красные предцветники. Очень красиво смотрится. Он у меня, правда, еще не свел, он еще у меня малыш. Сорт Double Orange. Посмотрите, какие прям морковного цвета, очень прям такие, знаете, рыжие. Прям с золотистым каким-то оттеночком. Но вот они еще предцветники, они еще совсем не распустились, только ну, начинают распускаться. То есть я обязательно потом сниму, покажу, когда будет более обильное цветение. Это сорт Clone Fire. Тоже посмотрите, какие яркие прицветники, а внутри оранжевые. Очень красиво смотрится. Вот посмотрите, как, как красиво смотрится. Бугенвилья, конечно, шикарное растение. Очень красивое. Я прям, знаете, вообще не могу. Влюбилась просто. Это моя панда. Это моя пандочка, white белая, такая. Вот. Но ну, она так распушилась, в принципе, но еще пока не цвела. Это сорт Сан Диего варигат, варигатная тоже очень эффектно смотрится, когда выпускает красные предцветники. У меня вот варигатных очень много появилось. Посмотрите, какие Шикарные листья, она даже не цветет, но уже а, очень эффектно смотрится. Это сорт называется Дабхайн. Очень красиво. Тоже, когда зацветет, я обязательно вам покажу. Но она даже вот не цветущая, посмотрите какая красавица. Это сорт rose Вел Деликс. Вот такая вот красота тоже, но он у меня уже отцветает. У него вообще, то есть, прицветники имеют три цвета, даже в четыре, наверное, уходит. Четвертый это вот такой вот яркий, вот, даже некоторые покрываются. То есть он зацветает персиковым, потом уходит какой-то белесый, потом появляются вот такие вот прицветники. И тоже это все зависит от солнца. Если солнца много, то он будет вот такой насыщенный. Если будет солнца меньше, он будет более такой светлый. Вот тоже очень красивый эффектный сорт. Сорт силуэт. Посмотрите, какие красивые прицветники. Обалдеть вообще. Такой, знаете, лиловый цвет. Тоже очень эффектно смотрится очень крупные прицветники посмотрите, вообще вот, посмотрите, вот один прицветник, вот я взяла в руку ну красота что скажешь это сорт Глабра конечно она красотка но ей нравится больше всего, конечно, на улице дома она ленится цвести честно говоря, потому что у меня она большая была она цвела, но скудно но здесь она просто усыпана вся Цветными предцветниками. Вот сейчас я еще другой кустик покажу. Это я выращивала из черенков. Черенкам, ну, года 4, наверное, уже. Да, 4 точно. Я вам покажу сейчас это большое растение, от которого я делала вот эти вот череночки. Оно у меня, кстати, привитое. Я недавно снимала видео, я на нее прививала разные сорта. И есть результат уже, кстати. Вот это еще один черенок. Посмотрите, усыпан весь, прям весь-весь-весь усыпан. А это мой бонсай. У меня есть видео, кому интересно. Я ему убирала полностью корневую систему. И вот у него корешочки здесь стали утолщаться. Просто я хочу, чтобы корни хорошие утолщились. И я потом это все приподниму. И какой-то плоский горшочек. Или даже в этом оставлю. И вот посмотрите результат. Чувствует себя превосходно. Вот видите, уже прицветники цветные. Вот прям видно, что прицветник цветной. И я просто вижу уже везде-везде. Вот везде на веточках. Появляются цветные, то есть он у меня зацветет. Тоже я обязательно сниму видео. Это тоже сорт Глабра. И вот тоже, посмотрите, я тоже выращиваю такое деревце, бонсай. После цветения, конечно, все это обрежу. Вот видите, как красиво смотрится. Очень эффектно смотрится, кстати. Просто не давайте роста большого, да? Обостоянно а стричь, стричь, стричь. Ствол будет толстый, естественно. И будет хорошо наращивать корни. Красивые. Которые потом можно вытащить будет. И очень будет эффектно смотреться. Это мое большое дерево. Было. Кто помнит, если кто следит за моими роликами. Оно было очень большое. Я его обрезала. И вот посмотрите, какой результат. То есть только много побегов дала очень хорошо вот здесь у меня сделаны прививки но одна вот она была тоненькая я конечно и сомневалась что она не прирастет она нет а вот здесь вот видно даже посмотрите через пакетик видите, листики появились то есть прививочка это удалась это у меня по моему вера де пурпур вот эта, эта, прививочка прижилась на ней и вот здесь вот шоу кап мульти я брала черенок вот он тоже прижился. Здесь. И здесь тоже, по-моему, прижился, потому что вот здесь видны почечки. То есть три прививочки у меня прижились. Просто я сейчас снимать не буду пока пакетики. Я дождусь, когда листики побольше вырастут. Тогда сниму пакетики. А вот место прививки, где у меня замотано было, я снимать не буду. Пугенвилья очень такое растение, я могу сказать, оно даже прихотливое. Вот главная солнечная сторона и полив. И все. И дать просыхать. Ее лучше, знаете, дать подсохнуть, чем перелить. Она не любит, когда у нее корни застаивается влага. Они могут подгнить, и растение может погибнуть. Или стрессануть там, не знаю. Ну, может и погибнуть. То есть, и вообще пересушка ей идет на пользу она начинает закладывать именно цветные прицветники. В общем, Бугенвиля она очень хорошо, из нее можно делать бонсай. Очень красиво смотрится, если у вас мало места, и можно вырастить такое деревце бонсай, в плоском горшочке, она еще зацветет. Это раз. Во-первых, во-вторых, она любит омолаживать корневую систему. То есть ей можно, в принципе, если вы не хотите также большое растение выращивать, и ежегодно пересаживать ее в горшок все больше и больше, так как у нее корневая система разрастается. Ее можно просто половина корней просто убрать и посадить в этот же горшок, в котором она сидела, добавить почвы. И она сразу омолодится, у нее очень будет и листва зеленая, без всяких, знаете, жел жел ну, желтых таких, как бы хлороз, да, можно сказать потому что у нее будет достаточно питательных веществ. Также она очень хорошо отзывается на обрезки. Обрезку, конечно, производить этому растению нужно. Ну и желательно, конечно, в принципе, ее можно обрезать вот в любое время года. Но, естественно, когда она еще не цветет. Вот. Она взвела, вы можете ее обрезать, и она опять выпускает новые побеги. Если солнца достаточно, она опять начинает свистеть. Тем более, эта красотка, она очень хорошо и прививается. То есть на один кустик можно привить разные сорта. Ну, конечно, это стоит, наверное, как сказать, набраться терпения. Это все терпение нужно, потому что время чтобы прививка прижилась, чтобы она пока вырастет. А можно в один горшок сразу посадить несколько сортов, и их можно перебивать тогда, и очень будет красиво смотреться, когда они зацветут. В общем, все зависит от вашей фантазии, вот что вы хотите видеть из своего растения, то и можете получить. А можно вообще ничего не делать, просто выращивать вот так в отдельных горшочках, и тоже очень красиво смотрится радует глаз вообще подытожим самое главное для бугенвилли конечно это солнце если солнце не будет она цвести не будет второе стимулирует очень хорошо обрезка ее нужно обрезать и третье а, третье это полив то есть Поливать нужно по мере пересыхания верхнего слоя почвы. С поливом, как сказать, вот не то что верхний слой почвы, а может быть и полностью пересыхание будет. Это тоже стимулирует очень цветение. Четвертое, подкормка. Ну, конечно, в Генвиле нужно подкармливать ну, раз в две недели для цветущих растений. Я пользуюсь пертиком. Люкс вертика люкс которая идет порошочком мне в принципе нравится у нее очень хорошие там пропорции и конечно же гимбилия любит стесненные горшочки то есть если растение допустим нужно чтобы тесно было тогда она начинает тоже выпускать цветные прицветники а если горшочек возьмете побольше она пока не нарастит корневую систему вот, когда не упрется она не зацветет ну в общем то все наверное я рассказала если что будут вопросы пишите мне в комментариях я обязательно отвечу увидимся в следующем видео